Барский представляет Удобное решение для организации мест ожиданий в офисах и торговых центрах Барский офис Модулус идеален для размещения с комфортом до 4 человек Стильный и в то же время необычный дизайн Идеальная симметрия и размеры для любых помещений, от малого офиса до торгового центра. Встроенный хаб для подзарядки личных устройств, 6 USB-портов и три розетки. «Барский офис Модулус» из линейки «Офис Плюс» — это универсальный дизайн и неизменное качество от Барские, проверенное временем. Позабудьте о комфорте посетителей. Выбирай «Барский».